Доброго времени суток, я Игорь Черноусов, приветствую вас на очередном уроке тренинга с рабочим названием «Как приглашать клиенты из интернета". На этом уроке мы продолжаем рассматривать мою любимую тему – это автоматизация социальных сетей. Но сегодня у нас уже не сервисы, сегодня мы начинаем говорить о программах, точнее рассмотрим одну конкретную программу. Так как у нас все примеры в нашем тренинге идут на основе социальной сети ВКонтакте, то, естественно, и программа для автоматизации действий ВКонтакте. В Рунете для контакта написано столько всяких программ и сервисов, что их количество превышает все, что сделано для всех других социальных сетей вместе взятых если вы уже чем-то пользуетесь каким-то софтом для контакта то естественно продолжайте им пользоваться но всегда нужно рассматривать какие есть еще другие варианты потому что ничего не прибито гвоздями все течет и меняется в этом уроке я никаких обзоров делать не буду существующего софта но если за критерии качества программного обеспечения взять те функции которые выполняет программа и цену программа то я считаю что программа с которой я сегодня познакомлю эту программа quicksender автор разработчик дмитрий я вот сейчас нахожусь на его официальной страничке вот quicksender однозначно в числе лидеров Лицензия этой программы я подчеркиваю лицензия программы для вас как для участников моего тренинга для людей, которые обратятся к Дмитрию по моей рекомендации вы получаете 50% скидку на программу и она вам обойдется всего лишь за 500 рублей вот за 500 рублей вы покупаете программу, которая поддерживается, активно поддерживается автором, Дмитрий регулярно выпускает обновления, все обновления вы получаете абсолютно бесплатно никаких ежемесячных платежей с вас брать не будут Вот за 500 рублей вы покупаете вообще шикарного помощника, который вконтакте делает реально все это более чем разумные деньги но самое главное, повторюсь что эта программа активно поддерживается автором, вот я где-то месяца полтора не пользовался программой сегодня запустил ее и просто увидел, что Дмитрий за это время тут столько всего интересного понаворотил, извините за мой французский но программа стала еще круче, чем была, конечно пользоваться вот таким вот обновляемым софтом развивающимся очень интересно в этом уроке я не буду делать никаких обзоров возможностей программы потому что их очень много плюс на моем канале лежат уже сделанные обзоры по программе QuickSender, ссылки я на них естественно размещу но самое главное, друзья, я вам дам ссылку на канал Дмитрия на котором он выложил уроки по программе QuickSender Дмитрий описал основные функции причем ролики очень небольшие рассказывают, как вот конкретно реализовано в программе то или другое действие поверьте, что лучше, чем автор-разработчик о своей программе но ну, никто не рассказывает то есть я могу в чем-то ошибиться, а это первый источник Поэтому ссылку на канал Дмитрия вы также найдете на страничке этого урока. Если вы заинтересуетесь этим софтом, то перед тем, как покупать, перед тем, как на, на все подряд нажимать, пожалуйста, внимательно посмотрите и, возможно, законспектируйте те видеоуроки, которые размещены на канале Дмитрия. Что же будет в этом уроке? Я расскажу, как автоматизировать те действия, которые мы с вами выполняли руками. Это действия лайкать посты вашей целевой аудитории, приглашение в друзья, рассылка личных сообщений и размещение вашей рекламы на стенных групп. Вот об этих действиях я вам расскажу и на практике вы увидите как все это делается а все остальное что может программа а здесь колоссальное количество действий которое позволяет вам раскручивать группы раскручивать странички вы можете познакомиться на канале Дмитрия так запускаем программу quicksender первое с чего вам необходимо начать работать это естественно найти вашу целевую аудиторию то есть собрать людей посты которых вы будете лайкать Кого вы будете приглашать друзья и кому вы будете отправлять личные сообщения для этого нам потребуется парсер парсер или сборщик целевой аудитории и рекламных площадок потому что через парсер вы можете собирать не только людей вы можете парсить видео и так далее то есть вот пройдитесь по закладочкам на страничке парсера и вы увидите что можно собирать с помощью парсера квиксендера мы начнем собирать пользователей Пользователей можно собирать из группы. Для этого включаем чекбокс «Парсить пользователей из группы» и размещаем ссылку на группу, из которой вы хотите собрать пользователей. Можно собрать всех пользователей без всяких критериев. Для этого отмечаем просто галочкой «Спарсить всех пользователей». И указываете, какое количество людей вы хотите собрать из этой группы. В моем случае это собрать тысячу человек. Конечно, это далеко не лучший вариант, почему... Мы об этом говорили в первых уроках, когда рассматривали, что такое целевая аудитория. Поэтому, когда мы собираем людей, не надо собирать всех. То есть нужно собирать только тех людей, которые подходят под вашу целевую аудиторию лучше всего это делать через критерии поиска если парсим из группы открываем эту группу открываем список подписчиков группы, нажимаем на поиск и начинаем устанавливать критерии соответствующие вашей целевой аудитории но об этом мы очень подробно разговаривали на уроке по подбору целевой аудитории устанавливаем нужные нам критерии Обращаем внимание что количество пользователей соответствующих нашему таргетингу становится меньше выставили все критерии и копируем адрес на список нужных вам людей из группы возвращаемся к квиксендер включаем включить критерии поиска удаляю старую строчку и вставляю новую вот уже можно начинать собирать людей из этой группы при сборе людей соответствующей вашей целевой аудитории я вам рекомендую включить проверку на открытые личные сообщения Так как в дальнейшем мы будем делать рассылку по личным сообщениям Такая возможность у отобранных людей должна быть Сейчас Установили критерии сбора, нажимаю начать Пошел сбор людей В результатах я вижу, что парсятся ID целевой аудитории, соответствующие заданным параметрам настройках парсера я установил 1000, но сейчас я его приостановил, для примера мне хватает. Что вы можете сделать с найденными пользователями? Я вам рекомендую их сохранить в текстовый файл, причем назвать этот текстовый файл в соответствии с теми параметрами, которые вы устанавливали при поиске. Например, мужчины, 30 лет и, например, Москва. Ну вот так, потому что возможно вам этот список пригодится для дальнейшей работы. Вот чтобы его сто раз не перепарсивать, желательно сохранить в текстовый документ. Я буду мою целевую аудиторию просто переносить в другие действия, нажимать на кнопочку взять из парсера. Собрать целевую аудиторию вы можете не только из группы, а из результатов поиска. Вот что мы с вами делали на первых уроках нашего тренинга. Для этого убираем галочку парсить пользователей групп, удаляем строку поиска, опять же идем в наш контакт, заходим в поиск выбираем люди и устанавливаем все критерии, которые соответствующие, соответствуют вашей целевой аудитории не забудьте о очень важном критерии типе сортировки, а далее поступаем аналогично, копируем адрес на этот список соответствующую строчку в программе QuickCenter и нажимаю начать поиск опять же побежали результаты и опять же, вот соберу 200 человек, мне хватит. Результаты можете сохранить, либо, как я, можете их перекидывать в другие действия программы QuickSenter. Вот таким вот образом вы можете собирать пользователей из групп, либо из поиска. Целевая аудитория собрана. Переходим к первому действию о целесообразности, которую я вам рассказывал. Это расставлять лайки на страничке вашей целевой аудитории. Выбираем лайкер, выбираем лайкер по списку, очищаем список людей, с которыми я работал, нажимаю на «Взять из парсера». Загружаются люди, которых я только что отобрал в парсере. Включаю настройки лайкера. Настройки здесь элементарные, простые, вы можете указать, какое количество лайков ставится каждому из этих пользователей рекомендую все таки по одному не ставить пусть это будет в каком то диапазоне хотя бы от одного до трех устанавливайте лимит лайков 200 300 лайков можно спокойненько делать с аккаунта которым вы пользуетесь естественно все эти действия лайкера вы должны производить со своего аккаунта вы должны авторизироваться в программе quicksender в аккаунте который вы продвигаете вот такие вот элементарные настройки, в принципе можно смело нажимать на кнопочку начать и смотреть в окошечке журнал событий, кому и сколько программа расставляет лайк. Перед выполнением любого действия в программе quicksender я вам рекомендую обратиться к пункту настройки и выбрать временные задержки. Вот у меня стоят большие временные задержки, я это сделал специально для того, чтобы не компрометировать аккаунт, с которого я выполняю действие. Но из-за больших временных задержек, обратите внимание программа работает ну, достаточно медленно если я какие-то задержки отключу поставлю их поменьше вот так вот остановлю и нажму снова одному и тому же пользователю из-за того что программа ведет blacklist лайки действия не выполняются но сейчас задержки стали поменьше и программа стала работать видите повеселее то есть заходит ставит лайки на страничке но так как это действие выполняется с вашего аккаунта, с того аккаунта, который вы продвигаете, я все-таки вам не рекомендую спешить и все-таки устанавливать достаточно большие временные задержки. Для чего мы делаем данное действие, рассказывать не буду, потому что об этом мы достаточно подробно поговорили в уроке о продвижении в социальных сетях. Нажму кнопочку «Остановить». С действием лайкер понятно если вы хотите вашу целевую аудиторию которую вы собрали приглашать себе в друзья вам потребуется действие инвайтер переходим в инвайтер добавление выбираем действие добавление друзья по списку опять же очищаю старый список беру людей из парсера устанавливаю какое количество отправлений можно сделать друзья опять же если вы еще ничего не настраивали в программе рекомендую проверить какие у вас стоят настройки задержкам и нажимаем на кнопочку начать появляется сообщение добавили в друзья выдерживается пауза сейчас будет добавлен еще один человек и так далее это очень простое действие как то комментировать его нет смысла но вот если лайкать с помощью кассендер то есть с помощью софта это просто сам бог велел потому что пройти 200 300 пользователей тупо нажимать на кнопочку нравится это никакого терпения не хватит то вот все таки в друзья с помощью программы для профиля который вы по белому продвигаете приглашать друзья я бы не стал все таки лучше это делать руками если вы продвигаете конечно множество профилей то без софта тут не обойтись а если двигаете один два профиля то добавлять людей в друзья я бы вам рекомендовал именно руками для того, чтобы еще более качественно проанализировать, кого вы все-таки добавляете в друзья. Рассылки личных сообщений. Выбираем «Рассылки», выбираем «Рассылка по пользователям», выбираем «По личным сообщениям». Обратите внимание, куда она тут только не может рассылать. Вот типичный вопрос, который задают «Почему?» при рассылке банится аккаунт. В соответствующем уроке я привел, наверное, не меньше, чем 7 объективных факторов, которые влияют на то, за что вас могут забанить. Повторяться не буду, но кроме объективных факторов, есть, естественно, еще и субъективные факторы. То есть человек, который получил сообщение, ну, например, был не в настроении, увидел ссылку в вашем сообщении и сразу же, не читая его, нажал на кнопку спам. Я вообще считаю, что рассылка личных сообщений, то есть реклама через рассылку личных сообщений сейчас уже не назовешь бесплатной рекламой, потому что здесь вам однозначно придется платить. За что платить? Вот за те аккаунты, с которых вы рассылаете. Потому что рассылать со своих аккаунтов это абсолютно неправильное решение. То есть вам необходимо покупать аккаунты и с этих аккаунтов рассылать. То есть вы будете уже в любом случае тратить деньги, Деньги на покупку этих аккаунтов конечно после каждой рекламной акции требуется производить ее аналитику то есть была ли она успешна или не очень успешна в разделе оплатной рекламы будет отдельный раздел о аналитике сейчас же чтобы вас не грузить излишней информации я вам Рекомендую производить элементарную аналитику вот Посчитайте, какое количество денег вы потратили на аккаунты, с которых вы рассылали И посмотрите, вот на продвигаемом вами ресурсе пошла какая-то активность То есть Люди стали заполнять какие-то бланки, оставлять свои контакты Либо стали вам писать, либо стали вам звонить вот Если ничего этого не произошло, значит вы деньги, мягко говоря, неэффективно использовали Поэтому в следующий раз подумайте эффективно ли для вашего бизнеса вот движение с помощью личных сообщений возможно вы совсем ошиблись с целевой аудиторией либо абсолютно неверно написали текст сообщения но когда вы рассылаете будьте уверены что ваши аккаунты забанят но для того чтобы это произошло чуть попозже, то есть увеличить время жизни э, ваших аккаунтов. Что вам предлагает м, программа Криксендер? Конечно, она вам предлагает рандомизацию. То есть вы будете каждому практически человеку отсылать уникальное сообщение и тем самым вводить роботы контактов в заблуждение. Программа поддерживает тот же самый принцип, как поддерживают сервисы рандомизации, о которых я вам рассказывал э, в соответствующем уроке. Программа еще поддерживает макросы. Внизу, если вы нажмете на кнопочку макросы, появляются те макросы, которые поддерживает программа. При личных сообщениях обязательно надо использовать вот этот вот макрос, который вставляет ваше сообщение имя пользователя. Я его взял, скопировал и ставил в текст сообщения. Когда вы получаете что-то в личку, очень приятно, когда к вам обращаются по имени. Создается впечатление, что это сделано было не с помощью какого-то сервиса или с помощью какой-то программы, а как будто это сделано руками. То есть обращение по имени – это уже какой-то уровень трастовости. И осуществляется это очень просто вставкой вот сообщения вот такого макроса username. Далее, для рандомизации текста. Нажимаем на кнопочку «Вставить рандомизатор», вот такой, и прописываем варианты текста. Здесь будет вставляться имя вашего человека, например, будем считать, что этот пользователь Игорь. Да? Игорь, привет, добрый день. Прописывайте варианты приветствия. То есть, что будет получать пользователь при конкретном сообщении? Будет вставляться его имя, например, Игорь, и какой-то один из вариантов, например, Игорь, привет, или Игорь. Приветствую, или Игорь Рад знакомству! А дальше вы уже пишете конкретный текст вашего коммерческого сообщения. Опять же, при каждом удобном и неудобном случае вставляете рандомизатор. Ваша задача сделать все возможное для того, чтобы сообщение было уникальным. Пользователей вы загружаете либо из текстового файла, либо, как я сейчас сделаю, возьму просто из парсера. Вот они загрузились. В настройках у меня стоит количество отправляемых сообщений 1 и программа остановит свою работу, когда будет отправлено например, 150 Сообщения. Либо вы количество сообщений можете варьировать количеством пользователей, которые вы загружаете в этот список. Вот у меня загружено 223 пользователя. Естественно, это очень много. Это однозначно придет к тому, что вот этот аккаунт, с которого я рассылаю, будет забанен. Поэтому я сейчас просто смело возьму и, например, большую часть этих пользователей удалю. Вот так вот. 30 сообщений – это более чем. Нажимаю на кнопочку «Начать» и в журнале событий смотрю, что происходит. Отправлено личное сообщение такому-то пользователю. Еще одно сообщение отправлено. И так далее. Нажму на кнопочку «Остановить», потому что я работаю сейчас без прокси. Не могу не сказать еще про одну опцию, которую вы можете включать. Это опция «Удалять сообщения после отправки». Вот Если вы рассылаете с так называемых бручных аккаунтов, то есть с аккаунтов, которыми пользуются другие люди, то чтобы народ не замечал, что с их аккаунтов кто-то что-то кому-то отсылал, обязательно вставляйте вот эту вот галочку «Удалять сообщения после отправки», чтобы... В разделе сообщений люди не видели вот эти отправленные с их аккаунта без их ведома сообщения. Вот таким вот образом по-простому осуществляется рассылка личных сообщений. Ну а теперь перейдем к группам. Для того, чтобы собрать группы, нам опять же потребуется парсер, но уже парсер групп. Поле слова для поиска вы прописываете те ключевые слова, которые вам необходимы для сбора ваших целевых групп. Ну, например, MLM. Лучше, конечно, проверить эти ключевые слова, поиски самого контакта, посмотреть, какие группы... Контакт выдает данному запросу, то есть соответствуют ли они вам или нет. Можете писать несколько запросов. Значит, настройки программы вы можете указать количество собираемых групп с одной фразы. Вот у меня стоит. 500 то есть с каждой фразой млм будет собрано 500 групп с фразы заработок тоже будет собрано 500 групп значит группы вы можете искать из результата поиска что чаще всего и делается если конечно в этом аккаунте колоссальное количество групп вы можете например искать уже через, среди своих групп можете указать какие требования к группе предъявляется по количеству участников от и до и я вам обязательно рекомендую проверять это включать проверку на открытую стену то есть если в группе открытая стена то это о многом говорит но во всяком случае о том что Администрация группы заинтересована сама в том, чтобы у нее в группе размещалась какая-то информация. Чаще всего такие группы более лояльно относятся к информации, которую вы размещаете в этих группах. Если она по теме группы, то ее в большинстве случаев даже не удаляют и на ваши аккаунты не жалуются. Естественно, они живут значительно дольше. Если вы хотите более ну, точно искать ваши группы, то вы можете включить опцию «Критерии поиска» и настроить точно так же, как мы с вами искали людей, уже поиск по группам. Например, сказать, что вас интересуют только группы, группы, например, конкретной страны и так далее. И опять же, вот этот вот адрес скопировать. В соответствующую строчку. Программа OkSender. Все настройки все выбраны. Нажимаю на кнопочку Start и на страничке Результат я уже вижу, как программа ищет группы, проверяет их на соответствие. И опять же нажму Остановить. Вот я сейчас набрал 69 групп. И опять же их могу скопировать в текстовый файл, могу скопировать в буфер обмена. убираю рассылка по группам. Выбираю рассылка по стенам групп, потому что я собрал именно группы с открытой стеной. Текст рассылки по вы пишете в соответствии с теми же правилами, как и текст личного сообщения. Никаких отличий тут принципиальных нет. Я сейчас что-нибудь напишу, но ну, вот так вот, хотя бы. Но когда мы рассылаем по стенам групп только текстовое сообщение, как я уже говорил в соответствующем уроке, оно будет мало информативно я вам покажу как вы можете прикреплять к вашему отправляемому сообщению медиа для этого необходимо перейти в раздел медиа в качестве медиа у вас может быть картинка аудио видео но все это должно быть первоначально загружено в сам контакт и здесь мы будем размещать ссылки на медиа файлы уже загруженные в контакте я вам покажу как подключать к тексту вашей рассылки по группам картинки ну, что делается наиболее часто. Вот вхожу в фотографии профиля, с которого я сейчас работаю. Например, я уже, будем считать, предварительно загрузил сюда какие-то нужные вам фотографии. Открываю фотку и копирую адрес этой фотографии. То есть мне требуется то, что написано после фото и до значка процент. Вот, Вот это. Это и есть адрес этой фотографии, адрес этого медиа-ресурса. Вхожу в страничку медиафайла в программе OCSender и вставляю вот такую ссылочку. Для того, чтобы рандомизировать, для того, чтобы подключались разные картинки, вам необходимо сделать то же самое, что мы с вами делали с текстом. Вставить рандомизатор и разместить ссылки на нужные вам картинки, на разные картинки. открывая другую картинку, беру ее адрес, начиная с фото и до процента и размещаю здесь количество подключаемых картинок может быть любым, то есть можно их тут вставлять сколь угодно ставьте еще один вертикальный значок вертикальную палочку и продолжайте еще вертикальная палочка и еще картинка все текст сообщения готов медиофайлы подключены то есть в моем случае картинки я подключил тут 6 разных картинок и программа их будет вставлять по-разному осталось только загрузить те группы в которые, по которым я буду рассылать перехожу на страничку сообщества и нажимаю точно так же взять из парсера группы мои перенеслись 69 групп, которые я на Парсер. Все, нажимаю на кнопочку «Начать». Прихожу в журнал событий и вижу, что уже написали на стене. Можно взять адрес этой группы, перейти в эту группу и убедиться, что на стене группы появился мой пост. Хэштег «Черноугасов», «Skype», «DVDVRN» и вот та картинка, которую я подключил. Вот, написал еще на другой стене. Возьму вот так. Ну и вот мой пост он второй. нажму на кнопочку остановить вот на этом такой небольшой экскурс по программе quicksender о очень классной программе я закончу конечно если вы много рассылаете вам без прокси не обойтись где покупать прокси ссылочка будет на страничке данного урока как настраивать прокси для использования в программе QuickSender вы найдете в одном из видеороликов которые уже есть на моем канале в заключение хочу сказать следующее что прежде чем конечно покупать какой то софт все эти действия по созданию активности в социальной сети вы должны были сделать руками и если вы купили какую то программу даже если вы на это потратили всего лишь 500 рублей вы все таки ей пользуетесь Потому что купить и положить, сохранить у себя на компьютере, как делают, к сожалению, достаточно многие люди, это не лучший вариант траты этих денег. Вы можете их потратить тогда на что-то совершенно другое. Если возникнут вопросы по программе QuickSender, пожалуйста, пишите их на страничке нашего урока, либо пишите в нашем чате в Telegram. Всем спасибо, с вами был Игорь Черноусов.